Witam wszystkich, drodzy przyjaciele. Mam na imię Anton Bialiuk. Mieszkam w Polsce już dwa lata i według mnie Polska jest najlepszym krajem dla migrantów ze wschodu. Czemu ja tak myślę? Opowiem wam w tym filmiku. Польска есть наилепшим панством для мигрантов за Всходу. Для того, в моем зданию, есть три поводы. Первым поводом есть тоже польский язык есть очень подобный на язык российский, который Якобы в отеле Украины, так и обоеватели Белорусской, так и обоеватели России, очевидно. Ну и также язык украинский, белорусский язык тоже есть подобный на язык польский. Для того языковый барьер в Польсе очень низкий для обывателей Белоруссии, Украины и России. Ну и для того, очевидно, им легко узнать зналищ в этом стране, ну и в коммуниковать с поляками. Ну и другим поводом того, что Польша есть наилевшим краем для белоруссинов, украинцев, россиян и так далее, есть то, что в Польше очень очень сложно найти работу, потому что есть много этой работы. В том, что очень много поляков выезжают до работы в Немцы, в Британию, в Голанду и так далее. Ну и благодаря этому у белоруссинов, украинцев, россиян есть возможность приезжать до Польсы и Tu i nieźle zarabiasz. Czego nie powiesz o takich państwach jak Hiszpania, Włochy, Francja na przykład? Там, в сравнении с Польской, есть очень мало праздников. Ну и даже, чтобы там была праздник, там не есть так много сотрудничать легально, как то можно сделать в Польской. Справа в том, что сейчас, как белоруссин, так и украинец, так и россиянин, так и грузин, так и молдаванин, и даже армянин может без проблем отложить празднованную визу на року по запрошению и без проблем поехать праздновать в Польской, na jakiejkolwiek pracy, albo fachowcem, albo zwykłym pracownikiem produkcji, to zależy już od tego, jakie ma wykształcenie. No i trzecim powodem, dlaczego według mnie Polskę można liczyć najlepszym państwem dla migrantów ze wschodu jest to, że Polska jest обок Белоруссии, обок Украины, ну и не очень далеко от России. В сравнении с статами из Нидерландами, с Британией, с Испанией, Польша есть бардово близко. Для того, люди хоть не едом на заработки до Польски и могут без проблем, на на выкид вруться, домой, до дома, до родины. Тем более, если ходи о таких местах, как Белый где я сейчас сам мешкам и таким белорусским местечко Гродно, то тут в Гугуле еще километров от самого Белого до места под названием Гродно. Также люди, которые тут и прорисуем, вправе можно поведи же прорисуем в дому. Стоит дроздывшая щеля. То было три поводу, вдох мне, чему Польску можно лечить наилучшим панством для мигрантов из Востока. Я вам сподобался этот фильмик, ставьте под ним лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите как наивенцей комментариев под этим фильмиком, что вы думаете с поводу в Шискиего соус Ухали жившей. Но с вами был Антон Биариук и канал Work and Life. Жечу всем поводзения и до побачения на моем канале.